Меня зовут Сергей, я с Москвы, в Харьков приехал пару недель назад на Новый год. Вот. Остановился я здесь, так как ну, мы приехали с друзьями отдохнуть, поэтому нам нужны были некие такие, ну, хор хорошие, качественные квартиры, чтобы можно было, если что, привезти сюда девушку, вот. чтобы было самому не стыдно в них жить, чтобы было, ну, было комфортно и хорошо. Вот. Ну, соответственно, приехал на тренинг по улучшению как бы, взаимоотношений между парнями и девушками, по улучшению качества своего жизни, вот, для того, чтобы ну, лучше находиться с людьми, общий язык, для того, чтобы э, ну, становиться лучше. Вот. Ну, по квартире... Квартира опуенная, если честно. Вот, э, Немножко, мне кажется, говорить, что она была немножко дороговато, Немножко немножко дороговато вот но она как бы стоит своих денег вот то есть это ну она было немножко для меня потому что я снимал ее один то есть, я брал две изолированные комнаты вот а, большой коридор кухня отдельно закрывающая то есть в принципе можно действительно морная стойка то есть, в принципе можно огромное количество народу сюда помещать и есть как бы куча мест где можно просто закрыться и пообщаться с кем-то тут от этого, что в целом очень здорово. Как бы, туалет душ тоже разделенный, поэтому опять же, если можно долго купаться в джакузи, который тут -то тоже есть и работает, вот, то как бы, в туалет никто отдельно будет ходить, то есть можно не особо не париться по этому поводу. То есть, в этом здорово. Вот. Ну, Девальщик охуенный. Причем очень интересно, то есть тут как бы, охуенная кровать большая, вот, на которой можно спать. И есть еще такой классный кожаный диван, то есть на любителей, но он реально кожаный. То есть, это, ну, я не знаю, на хорошая кожа, не хорошая, но он, но он клевый. То есть, я как бы испытал его на себе, и вот когда мы приводил сюда девушек, вот как-то они прям, о, давай на диванчик, давай на диванчик. То есть, диванчик был крут. Вот, очень-очень рекомендую. Вот. Ну, по удобствам все хорошо, единственное, что там в комнате немножко с проводкой была проблема. Вот, по... По... по с краю от э, дивана вот там отошла немножко немножко провод но в целом как бы очень много всяких неумных подсветок там сверху сбоку в джакузи там сверху такое звездное небо сделано классно вот то есть очень такая ароматично уютная на самом деле квартира вот ну обогреватель есть камин есть вот поэтому может чтобы было жарко в каждой комнате есть окна может можно открыть будет прохладно Ну, в общем в целом очень очень здорово вот. Ну и что приятно было, это то, что как бы, ну мы, разумеется, потратились немножко по деньгам, и вот Леня, это хозяин, так понимаю, да, вот эта квартира, он нам сделал бонус на то, чтобы мы еще пожили там денек на халяву, то есть мы сэкономили там денег хорошо, что в целом очень приятно было, неожиданно. Вот. Ну и, и все, наверное.